Здравствуйте, дорогие друзья. Опять, опять, опять меня простите. Прошу вас. Ну, подумаешь, забыл. Ну, блин, у меня память чуть-чуть тормозит. Ну, простите, дорогие друзья. На этот раз это уже не повторится. Я все пересчитал. Так. А вы думаете, почему я делаю еще этот? Этот? Сейчас догадайтесь. Нет, лучше буду его вот тут. Я специально взял вот эту комнату. Сюда вот сюда. О, тут волшебный месточок. Да-да, да, ваша -да, Вот. Пусть тут за заряжается такая. Эх, а блин, залезай давай. Ой, я же вам можно... Ну, в принципе, я не, специ... я не случайно взял это. Так, где перышки? Вот они. И мне нужны, но ну, стекло. Нет, мне нужны только три. Нужны только три склянки. В принципе, мне нужна, конечно, одна склянка. Но он оделся только с Вот так. Ага. -а -а. Итак. Вот он. Первоначальный истинный столик. Вот, видите? Красиво, да? Если уже зарядилось. Вот так. А, вот так. Так, Стреляй в ней магией, что надо в волшебном событии Да блин, я уже забыл, как делается. Боже мой. Каким надо быть нововым? Ладно, пока буду изучать вещи. Вот, вот себя. Попозже буду узнать. О. Аспект кортуса. Корпуса. И еще один. Так, смотрим. Бла-бла. По-английски. Ладно, сюда позже. Попробуем засунуть. Засунуть. Землю. Нифига. Берет. Нет. Золотой сводки он замыкает тоже. И золото он, он железный и железой нужно. Или... Нет. Что же нужно? Ну, блин, как тебя зачаровать? Поняком. Куда тебя записывать? Что с тобой делать? Я аж помнишь, что вот так-то делаешься. Ну давай, да блин, а! Черт побери! Как же делать этот чертов тамник, он я забыл! Ладно, еще попочинь, вспомню. Попробую драгоценность. Нет, не нужно. Сундук. Не нужен. Попробую, попробую это. Нужно магия. Да, аспекты огня. Я, конечно, думаю сначала магию. Все. Что мы там? Бла-бла-бла-бла-бла. Ничего там. Ладно, что там еще? 85% включили. Это супер. Попробуем сильно. Это, конечно, пермитатия. Нет, пермитатия не нужна. Попробуем. А, там тоже самое, сверху. Нет. Ладно, попробуем кеку. Нет? Что там нужно? полно стейки. Ох, как раз по любому на этом можно изучить. А, я просто не доизучила, а Ох, как мне делать? Этот дурацкий топ я забыл. Ладно. Дорогие друзья, я сейчас это поставлю паузу. Посмотрю, как лу лу делает. И все будет окей. Окей. Окей. И мы продолжаем, дорогие друзья. Я выяснил, как делать тау -микон. Мне нужен еще тростник. Ну, кожа у меня дофигища. Ну, не очень то но ну, хоть есть. Ладно, соберу вот этот тростничок. Приводить сильно нужен. Еще поищу, мне нужно больше тростника. <пит> Оказывается, так просто делался там, да, на... там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, Лаги. Лаги. Дорогие друзья. Это. Знаете что? Я сейчас сделаю супер-пупер талликончик. Есть! Наконец-то сделаю себе толмиком! Так, а... мне нужно, оказывается, три книжки было. Там, там, там, да, та на, на, та на, на, там, там, там, та на, на, та на, на, та на, на, на, на, на, на, на, на, Сейчас вы увидите, как делать великий Там, Кончик. Берем. та -на -на -на! Волшебный Томмикон! Кстати, что мы уже изучили? Вот, магия тала. А, Точно нужен казанчик. А как казан делается, все знают. Думаю, все знают. Если говорите, что не знаете, вы нобусы. Но бы. Вы... Простите, дорогие друзья, что вас называют нобами, но не зна, не знать, как делается казан, это уже позор. Нет, ну вы не нобы. Я думаю, вы знаете, как делать. Это же очень просто. Так, суем лучше сюда палочку, пусть она заряжается дальше. Ша. Как я выяснила, ей нужно больше, больше магии. Так, так. Ой, боже выпусти, чуть не засунул танный команд. Если бы заснул его в, в обучительную, тогда бы это было конец серии. Я бы просто остановил летсплей. Так, делаем, делаем. Ой. Это обычный котел, а нам нужен казан. Реально, я уже забыл, как делается казан в таунной коне. Я вроде не нужен котел. А, его надо зачаровать только. Забыл. Забыл, забыл, забыл. Ну, я думаю, что его надо зачаровать. Я уже забыл, как делается большинство казан. А, да, вот так. И простите, дорогие друзья, я очень плохую вещь делаю сейчас. Очень, очень плохую. При очень Что вам будет?